подлых некчерных людей Тех, что ради нас живы, готовые на все Те, которым всегда мало, им надо еще Эгоизмом прислужник рядом только деньгам Ты не веришь жизнь, твой враг есть ты. лице Мельяр Счая власть и лживых речей Грязный в грехе, черные внутри, следуя темной судьбе, К чему, К чему же мы пришли Твоя жизнь на показ одна пуста И когда промечат Ты чистишь без следа Правду ты не признал Ты не был с тобой Честен до конца Бешари, там свой, спроси. Напускных. Ты тонешь во лжи Это стоит того скажи Ты разве жив? Горит твоя звезда Но догораешь жизнь свою прожив Okay. So